Следующий зритель заметил мне, что нельзя сравнивать акции с обычными пирамидами, типа МММ, потому что за акциями что-то стоит, а за пирамидами не стоит ничего. В частности речь зашла об акциях Теслы, за которыми как бы стоит большое производство. Но давайте порассуждаем, а чем Тесла так сильно отличается от пирамиды Мавроди. Насколько я слышал, по различным показателям Тесла сегодня переоценена примерно в 20 раз. То есть по сути эта компания сегодня отличается от совершенно пустой пирамиды, всего лишь на 5 процентов. Все остальные 95 процентов не обеспечены ничем. Правда, здесь есть и кое-какие отличия. Когда Сергей Мавроди разгонял свою пирамиду, в России был полный бардак, и какое-то время на нее не обращали внимания. Потом, когда обратили, уже было поздно, и в пирамиду была втянута куча народа. Государство схватило Мавроди за задницу и посадило в тюрьму. Илон Маск – это несколько другой случай, он действует совершенно официально и упорядоченно, кроме того он явно получает поддержку от американского государства, и граждане всего мира, которые вкладываются в его разнообразные бизнесы, рассчитывают, что уж такому парню американское государство утонуть не позволит, и уж его-то оно в случае чего обязательно поддержит. И я тоже считаю, что, скорее всего, поддержит. Но вот насколько эта поддержка оправдывает такую цену акции Тесла и как долго все это может продолжаться, я, естественно, предсказать не берусь. С моей точки зрения, все это явный пузырь. Но лопнет он громко или будет постепенно сдуваться еще лет 30, я понятия не имею. Именно поэтому я туда и не лезу. Ну и потому что, конечно, у меня нет лишних денег на такие глупости. Предпочитаю вкладываться в собственную ипотеку. А на естественный вопрос, который мне многие задают, если ты такой умный, тогда где твои деньги, я уже отвечал отдельным роликом достаточно давно, и он будет в описании.